Дорогие друзья, меня зовут Вячеслав, приятно познакомиться. Начну коротко о себе. До знакомства с компанией ДЭМС я практически всю жизнь работал в море. После работы в море, выйдя на пенсию, и решил себя посвятить заточному делу. Опыт в этой области у меня практически нулевой. Зашел в сеть интернета и рассмотрел компанию ДЭМС. Она мне приглянулась в плане качественных станков. Вот профессионального обучения.